Бежать, Дети матерей Не допускайте вы такой ошибки Нет в мире тех людей добрей Нет горячей любви, милей нет улыбки Их души, как святые храмы Любовь нам без остатка дает, Ее нам мамы посвящают от бед несчастья берегут Не обижайте, дети матерей Теплом и нежностью согрейте К их дому поспешите поскорей Частицу доброты для мамы не жалейте Без остатка отдают Ее нам мамы посвящают От бед несчастья берегут И эта капелька любви И наши нежности частиц Большое чудо сотворит Как будут радостны их лица Обежайте, дети матерей, не обижайте, к их дому поспешите поскорей, частицу доброты для мамы не жалейте. Не забывайте, дети матерей, не забывайте. Как дома поспешите поскорее, не опоздайте.